Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами на связи Денис Залевский, и мы находимся на сайте компании Velavi t8.tg8.com. И в этот раз мы рассмотрим очередной флагманский продукт компании под названием T8 Stone. Нажмем подробнее и... Прочитаем, что T8 Stone это уникальный напиток на основе Full XP-комплекс. То есть до этого продукта мы изучали на основе CYBXP-комплекса. Данный продукт на основе Full XP-комплекса. Каменное здоровье сердца тайги. T8 Stone это вкусный и полезный напиток, в основе которого лежит Full XP-комплекс, включающий в себя соли гумусовых кислот. Гумусовые кислоты – это полностью натуральный продукт, который образуется при распаде растительных и животных тканей. Выделяет при фрактации гумусовых кислот. Гуминовые кислоты, гематомелоновые кислоты, фульвовые кислоты. В Т8 в входят все три эти фракции. О полезности гумусовых кислот говорил еще академик Вар Бернацкий который утверждал, что это самая естественная и устойчивая форма сохранения органических веществ в биосфере. Согласно современным научным данным, у гумусовых кислот обнаружены следующие положительные эффекты. Способность подавлять активность вирусов, причем это особенно актуально, включая все семейства коронавирусов, к которому относится возбудитель COVID-19. Нейтрализация тяжелых металлов. Гумусовые кислоты активно связываются с токсичными свинцом, цезием, ртутью, стронцием и другими, образуя прочные комплексы. Это существенно упрощает выведение тяжелых металлов из организма через кишечник или почки. Детоксикация. Гумусовые кислоты являются отличными сорбентами и попадают, поглощают токсины как в кишечнике, так и в крови. Улучшение иммунной защиты. Гумусовые кислоты способны активировать все звенья иммунитета, гуморальное и клеточное, специфическое и неспецифическое. Ускорение регенерации тканей. Гумусовые кислоты стимулируют давление клеток, деление клеток, значит и заживление самых разных повреждений. Борьба с воспалением. Этот эффект гумусовых кислот сравним по выраженности с некоторыми противовоспалительными препаратами. В состав т 8 стол входит также азотно-кислое серебро, отличное антибактериальное средство, и целый ряд микроэлементов – фосфор, калий, натрий, кальций, магний, железо, марганец, цинк и медь. При этом гумусовые кислоты способны ускорять проникновение микроэлементов через клеточную мембрану, а значит играют роль транспортного агента. Как использовать т 8 1 мл концентрата разводится в 250 мл бутилированной неводопроводной воды. Примите одну дозу утром до завтрака, и одну на ночь перед сном. Полный курс составляет 25 дней. А далее надо сделать недельный перерыв. В составе комплекса соли гуминовых кислот full XP комплекс, соли гуминовых и ульминовых кислот, соли фульвовых кислот, гематомилановые кислоты, азотно-кислое серебро, азот общий, фосфор, калий общий, натрий общий, кальций, магний, железо, марганец, цинк, медь таблица калорийности белки жиры углеводы по нулям тут мы также видим представленное видео обращение от значит, академика да? давайте посмотрим забыл если честно как зовут что же это за продукт почему о нем так мало знают моя задача вам сейчас объяснить насколько уникален этот продукт и почему он необходим каждому из нас. Т8 стол это продукт, который позволяет восстановить тот пробел который возник у нас в современной жизни мегаполиса, когда мы оторвались от собственной природы. Т8 стол это комп а, в общем то на сайт пройдете да сами можете посмотреть чтобы видео сильно долгое не было. По-моему, это доктор Тарасевич. Также видим, что вы можете оставить заявку, чтобы попробовать бесплатно продукт. Да? Для этого вы пишете ваше имя, телефон, город, отправляете заявочку, и владельцу сайта приходит это оповещение, с вами связываются и решают вопрос, чтобы вы смогли попробовать продукт бесплатно. Так, друзья, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, будьте здоровы, делитесь этим видео, если оно стало для вас полезно. И до новых встреч. Так. Не вижу нашу запись. Угу.